Доброе утро. Потихоньку распускается природа. Вот на своей пробежке я нашла такую прекрасную вишню. Она все в цветах. И это прямо на улице поют птички. Все так шикарно. Пусть немножко пасмурное утро, но она очень красивая. Воздух такой приятный, свежий, потому что прошел небольшой дождичек. Я чего это рассказываю? Потому что вот это уже пробудило во мне радость. Уже дало возможность прославить Бога, помолиться Ему. Я поэтому и говорю, что вот... Жизнь с Богом это просто чудо. А когда ты утром это посвящаешь, эту жизнь Богу, это еще большее чудо. И я уверена, что если кто-то также последует твоего совета, он видит, как преобразится его жизнь. И как в течение дня ты уже не будешь замечать каких-то. Ну, нехороших слов, сказанных в адрес твой, э -э, какие-то огорчения несущественные не будут касаться тебя. Во-первых, Господь тебя накроет своей любовью, как будто большим золотым колпаком. И ты уже не сможешь реагировать на что-то плохое так, как если бы ты утром не наполнился им. А где как ни на улице, на свежем воздухе во время вот этой прогулки, пробежки. Называйте как хотите, потому что скоро я и побегу. Не встретиться с Господом. Посмотрите, каким зеленым стал мой лук. Я совсем недавно помню, как я выходила, еще было очень темно, ничего не было видно. И все равно было прекрасно, потому что периодически я видела луну и солнце одновременно. И потом начало просыпаться рассвет, и небо золотилось разными цветами. Это было все великолепно. Вот даже сегодня немножко пасмурно, но из-за этого легкого дождичка, который прошел ночью, настолько все так свежо и такой чистый воздух. Поэтому самое время прославить Бога за мир, созданный им. Несмотря на трудности, проблемы в жизни, несмотря на то, что многие боятся просыпаться и не знать, что будет дальше, ведь все в Божьих руках, ведь Господь держит нас, не надо ничего бояться, потому что страх не от Бога. Я благословляю вас на сегодняшний день, будьте счастливы, пусть все будет хорошо у вас. До свидания, с вами была Анна Савочкина.